Либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключ-системы. Сегодня в ролике буду показывать Splash. А далее, после того, как установили какой-то чит, пишем в поиске нужный вам режим. Сегодня я показываю скрипт на Fart Trace, то есть я пишу название этого режима. Нажимаю поиск. И на данный момент есть только один скрипт, потому что этот режим вышел буквально недавно, и пока что только один скрипт на него успели сделать.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 Если эта функция у вас не будет включена, то, скорее всего, вас будет кикать с игры, и зайти вы сможете в игру только через час, если эта функция будет выключена. А... Насчет DLL, в принципе, можете любой использовать, потому что этот скрипт с любым DLL э, работает. Вот. Я буду использовать CRNL, как обычно. Напомню то, что CRNL используется тоже с ключ-системой. Там единственный DLL, который используется без ключ-системы, это VRDEVS. Так, после этого, когда выбрали DLL, включили функции, нажимаем Inject и ждем пока заинжектимся. Все отлично, я заинжектился. Ключ у меня не просит, потому что я уже сегодня его получал. Получать его всего лишь раз в день надо. А далее, чтобы активировать скрипт, нажимаем кнопочку Exclude. И вот появляется скрипт. Функций, в принципе, немного, но тут самые основные функции, которые нужны. Смотрите, первая функция это автоколлект. Смотрим, сколько у меня вот этих вот нечтяков собрано, скажем так. Включаем эту функцию и, как видите, автоматически собираются вот эти все нечтяки на карте, которые спавнится. Отлично. А дальше функция IQ Best это одеть лучшего питомца. Питомцев у меня пока нету. Мерч Al это тоже, получается, относится к питомцам, чтобы их революционировать получается так а, как вы могли заметить тут нету функции автоматического получается полета а, не знаю почему разработчик скрипта не добавил эту функцию но эта функция есть в самой игре она называется автофарт то есть мы на нее нажимаем и автоматически начинаем а, бежать и получается прыгать на большое расстояние и получается, оставшиеся функции, это только автохэч осталось. Я не знаю, мне сейчас хватает на какое-то яйцо или нет. В принципе, сейчас давайте последний раз прыгнем и посмотрим. По идее, я думаю, должно уже хватать. И проверим, работает ли автооткрытие. По идее, должно работать. Так, а самое дешевое яйцо сколько здесь стоит? 50, да, на 2 открытия хватает. Отходим сразу на расстоянии, чтобы проверить на расстоянии скрипт открывает яйцо или нет. Выбираем 50 получается и включаем автохэч. Да, как видите на расстоянии автооткрытие работает. Отлично. Долго только открывается, но ладно в принципе. Самое главное то, что работает. А, Все, вот мне выпали два питомца. Они, получается, дают еще дополнительную скорость. Можно максимум одеть 6 питомцев. Нифига себе. Это очень много. Включаем автофарт. И сейчас, я как понимаю, мы очень много будем получать вот этих вот собак, которые здесь нарисованы. Хотя нет, немного. Слушайте, у меня прибавилось довольно много за счет питомцев вот этих ништяков. Но получается странно то, что мало добавляют. Я думал, больше добавлять вот этих собак будут, за которые яйца открываются странно как-то давайте в принципе еще откроем оденем короче максимальное количество питомцев и посмотрим сколько мне будут давать за один полет единственное что проблема то что долго открывается вот это прям проблематично получается мне последнего питомца осталось открыть так выключаем эту функцию выпал редкий да все 6 питомцев смотрим сколько мне сейчас дадут 76, очень мало, не знаю почему так мало дают, возможно такая экономика и у, у, у игры сделано то, что очень мало дают, но ну, конечно не очень приятно, так скажем. Ну ладно, в принципе я на этом буду заканчивать, кому понравился видеоролик можете поставить лайк, подписаться на канал, также не забывайте пользоваться моим сайтом, ссылка на него будет как всегда в описании, а с вами был Исбан. всем удачи и... Пока.